en el... Так, брато, нашего шефа, короче, держат в заключении. Я думаю, то, что нам нужно сейчас спуститься и разгибать их максимально. Потому что это некрасиво, чтобы наш человек держался там как-то на привязи, правильно? Сейчас одеваем броники, берем стволы и спускаемся. Давайте им дюлей просто, Давайте. Какие устал от этой работы? Да просто признаться Есть зажигалка? Да, <связывая> держи Спасибо Саня, Кирюху, ходите? Бегу За это я тебя порешаю. Не было. Отпускай. Отпускай. Не подходите Отпускай. ко мне, я его порешаю. Я тебе даю выбор, либо отпустить. Либо Отошел. Отошел от меня. Только на моих условиях. Русская мафия это не просто организация, мы настоящая семья, в которой каждый уважает своего близкого.